Так, мы сейчас выбираем не девочек, мы сейчас выбираем по контенту, блядь, кореш тоже гениально, блядь, чуть поправил контент, кстати, чуть-чуть, Чем... я круглого mm -hmm. выбрал, извините, бля, рекрен, yeah, that... ну это пиздец, блядь, конечно, не повезло тебе, другалек. не повезло, конечно, <музыка> <музыка> блядь, выбираешь. да, <музыка> <музыка> и тут сиськи, ну, <музыка> Может, сиськи выбирать?